Российские ученые изучают возможность использования искусственного кровезаменителя при лечении больных коронавирусом. Речь о препарате под названием Перфторан. Разработали вы его еще в советское время. Что это за, за разработка и какими свойствами обладает, разбирался мой коллега Евгений Нипод. Перфторан – препарат, который называют голубой кровью из-за цвета. Его элементы увеличивают скорость и маневренность эритроцитов – клеток, что отвечает в организме за доставку кислорода. Он помогает эритроцитам, стабилизирует их, делает их функционально более активными и препятствует их разрушению. Он резко улучшает кислородное обеспечение всех органов и тканей. Частицы препаратов сто раз меньше красных кровяных телец. С кислородом на борту они могут протиснуться туда, где эритроциты застрянут в пробке из-за спазма сосуда или тромба. Эта особенность лекарства, по данным исследователей, помогает больным с поражениями легких и сосудов. Очень эффективно защищает прежде всего эритроциты и альвеолы. то есть те самые образования в легких, через которые, собственно, и происходит газообмен. Сейчас столичные ученые выясняют, как действует препарат при коронавирусных осложнениях. Инвазионный способ введения эффективен, то есть восстанавливает газотранспортную функцию крови достаточно быстро. Ноте. Перфторан – разработка большой команды ученых. Над его созданием трудились больше 40 советских учреждений, 13 ведомств и министерств. После полного комплекса исследований впервые в Афганистане его применил Виктор Васильевич Мороз при лечении раненых. Солдаты и офицеры часто погибали от кровопотери и эмболии, попадания в сосуды, например, жировой ткани при политравме. Там я привез 49 Хорошо зарекомендовавшие себя лекарства продолжили изучать, испытывать. Но лишь в 90-х перфторан стал широко доступен. Заработало его промышленное производство. Лекарство прошло все клинические испытания. Поступил в аптеки, госпитали, больницы. Применялось при серьезных ожогах, ранениях и язвах. Более 100 могу у нас опыт применения. Там самые разнообразные пациенты. Пациенты были и с травмами, которые поступали уже с кровотечением, включая и ножевые, и огнестрельные ранения. В 90-е годы достаточно много таких было у нас случаев. Таким пациентам переливали именно перфторан, и вот мы получали достаточно очень хороший эффект. И таких кровозаменителей не удалось разработать ни одной стране мира. Даже несмотря на выкупленные российские патенты, заграничные ученые не смогли воспроизвести препарат. Красиво, да? Говорят, в медицинской практике во всем мире лишь перфторан имеет все права для использования имеется разрешительные документы. Более того, он включен в классификацию Всемирной Организации Зарушения как второуглеродный кровезаменитель. Которого сейчас не найти в больницах. С трудом можно обнаружить в исследовательских центрах. После 20 лет клинического использования промышленное производство перфторана было свернуто. На рынке. А в не потому, что препарат был негатив. Восстановление его производства было бы желательным. Опытное производство сохранено на базе Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Мощности хватает лишь для того, чтобы делать препарат для экспериментов, исследований. Но чтобы восстановить промышленное производство голубой крови, нужны инвесторы. Евгений Нипот, Анна Погонина, Вести.